Милиция выбежала из горсовета. И, наверное, пацаны такие не зря в ту сторону пошли. О! ого го Зачем тут у них все это искусство? Где пресса? была фамилия, но это сотрудник тоже наш. А стороны. я А ну это да, я ж ними убежал. я ж не знал что тут происходит. А ёр, что тут происходит? Посмотришь, бей в городе, вообще ни одного бандита не должно быть. Сколько милиции. А что происходит? Чему? Чему не охраняют и чему? Он зажали. Ну вроде бы говорят у него какая корочка, мы вытащили телефон девка и там первый номер чикатило блин. это же известный сердце ага. да. поймали какого-то сепара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 Я вашей помощи, мы посадим. С их помощью, с их помощью не Ничего, ничего, они тоже не, не все за него надо. Это просто моих то ну это должен посидеть там, в мусором ящике, должен посидеть, а потом подружки его вывести позади. Слава Украине Путин хуйлов Я тоже, блядь, лягу за нашу руку А это мальчик, это действительно сотрудник прокуратуры, его фамилия Медвей Мы можем, пойдемте, мы вам покажем удостоверение понимаете, его сразу попросили Покажи Он наверное, ребят Хорошо, Я вам сейчас скажу, просто докладывают, как обстовка. не больше, не меньше но no а? у здесь. Вадим, фамилия Первый вызов. Нет, у него это вызов И он вырвал у нее телефон. Оставите туда. Идите сюда, мы здесь живем. Мы это наш город. Мы хотим порядок здесь. Да Знаете, когда Теперь он говорит, что да он вот есть, ребята, и, вот вот Вы еще говорите, зачем это со мной? Я привел кого-то.